Всем доброго времени, суток. С вами Кир. И, И мы продолжаем прохождение Мафия 3. Только из Вьетнама. Так, точно. Я сам на Тихом океане воевал морпехом. Поверь мне. Оказаться дома еще не значит вернуться. Понимаешь? Местные люди, они они не понимают и никогда не поймут. Ты главное не ввязывайся ни во что. Извини, я опоздал. На мосту задержался. Ладно, проехали. Простите, сэр, я ищу своего сводного брата Линкольна Клея. Вы его не видели? Псих, который взрывался, если хоть на минуту опоздаешь. Поцелуй меня взад. Вот он. Когда ехал? Впервые за четыре года мне не приказывали, куда ехать, что делать и как. Так что лучше некуда. Ну, старика нового? Да, про отца лучше не спрашивай. Ему давно пора вытащить голову из задницы. То есть, как обычно, ты себе не представляешь, брат. Черт, Элли, она отлично выглядит. Прям совсем не изменилась. Даже я усвоил, что твою тачку лучше не трогать. Ну что, я готов ехать домой. И как поется в песне сектора Газа, домой пора домой. Так у все путем. С тех пор, как мы получили телеграмму, что ты возвращаешься, он по потолку бегает. Что если самолет упадет, что если поезд опоздает, что если его обратно отзовут. А потом встанет такой окна на кухне виски, посасывает, и типа ждет, что ты вот-вот во двор войдешь. Только не говори ему, что я тебе об этом сказал. Не скажу. С ним все будет в порядке, как только он тебя увидит. После мамы, черт, ну сам знаешь, какой он бывает. Да. Водитель от бога. О, кажись, встряли. Помнишь Марти и Руна Лэнкварда? Ага. Они переехали в Эмпайр Бэй и стали там толкать раф. Примерно через год после того, как ты его в Вьетнам отправил, Временами звонят и спрашивают, не надо ли мне. И я говорю, конечно. Тот лишних денег откажется. Короче, с месяца назад марта звонит и говорит, что они переходят на героин, и им нужен партнер в наших краях. Вряд ли Сэмми это понравилось. Я ему про травку никогда не говорил, от ее никакого вреда. Но про это мне с ним надо было перетереть. Я и трех слов сказать не успел, как он начал орать про федералов. И что Эдгар Гувер нас возьмет за жопу, и какого хрена я о себе думал, когда толкал дур детишкам из своего же квартала. Мы детям дурь не продаем. Как будто у них деньги есть, у детей-то. А если без базара, героин штука серьезная. Я пару ребят в Вьетнаме знал, кто этим занимался. Кому-то дорогу перешли, обоих нашли потом с перерезанным борлом. Черт, я знаю, знаю, потому и говорю об этом с журнами. Цел ни за что на такое не пойдет. Джорджи говорит, что сможет сделать так, чтобы его папаша ни о чем не узнал. Мы будем держаться подальше от полного приступа и толкать только во французском портале. У дядя Джорджи слова не скажет, с ним нужно только поделиться. Не знаю, чувак. Джорджи парень неплохой, но героин это тебе не фунт, А хочешь с нами в дело? Я уверен, он согласится делить на троих. Не знаю. Мне лучше какое-то время не высовывать, обмозговать кое-что. Ладно. Я тут подумал, когда ты обустроишься, можно сходить в этот новый куб в девчонок позвать well, И кого ты go, для go, меня пригласишь? Твою тетушку Беатрис? О, черт! Я тебе не рассказывал, как случайно ее без двухки увидел В этой тетки самые большие висячие сиськи, что я видел как два мешка с картошкой, только пустые. Конечно, случайно, мать твою. Да иди ты, старик, Нереально повезло, что жив остался. В общем, Рейджин на тебя позовем. Рейджин? Поверь, стоит тебе и увидеть, если ты обо всем забудешь. Да ну. За ней половина парней в пол убивает. Все хотят с ней гулять, только она всем отказывает. Только тебя и ждет, Линкольн Клей. Иди ты знаешь see, куда. Man. Вот увидишь, старик. Один взгляд, и у тебя тут же полом станет. Ты пищишь. Старушка. Блин, без комментариев. Да-да-да, да, да, чайник за рулем. А теперь меня подпер. Да, шел ты лесом, шишку искал. К черту, это же твоя тачка, бей ее сколько хочешь. все мы приехали. Да, я паркуюсь, как. Ну, вы поняли. Давай зайдем спереди. Черт с два героя войны пойдет через черный ход. Посмотрите, кто перед вокзалом отирался. Рад тебя видеть. Привет. Слушай, парень, я тебя посылал за Линкольном клеем, а не за здоровенным ниггером, который его сожрал. Черт побери, старик. Я наконец побывал в таком месте, где умеют готовить. Добро пожаловать домой, сынок. Как ты? Будет лучше, когда опрокинут стаканчик самогонки. Да уж, от фукурусного виски ты никогда не отказывался. Хочу сказать тост. Матчест говорил, что человек чего-то стоит только если он сумел изменить мир вокруг себя. Когда Линкольн мне в первый раз заявил, что хочет в армию, я был против. Слишком опасно, так я ему сказал. Пусть они там воюют как-нибудь сами, я ему сказал. Но потом я понял, что Линкольн должен оставить свой след. И именно это он и сделал. Я очень... Очень тобой горжусь. За Линкольна! За Линкольна! Рад тебя видеть, Линтон Я молился за тебя Я очень ценю это Ну что, кто готов нажраться в хлам? Трудно объяснить, каково это Вернуться с войны Восторг Страх Чувство вины Представьте, что вы заперты в темной комнате и выхода нет. И каждый ваш страх, каждый ваш кошмар они с вами в этой комнате и некуда бежать от всего этого. А потом дверь вдруг распахивается и можно выходить. Раз и все. Только вы к тому времени уже примирились со своими кошмарами, со страхом смерти. И теперь вы боитесь все это бросить. Но разве у вас есть выбор? Каждому солдату приходится выходить в эту дверь рано или поздно. Чёрт, как же от этого вискаря утру мутить? Да проспишься и делов-то, в твоей комнате все как было, я в подвале устроюсь. В подвале? Какого хрена ты там забыл? Увидимся утром. Старик, война тебе совсем крышу снесла. Ну что ж, погуляли и хватит. А нам пора уже заканчивать эту серию прохождения игры. Так, а что это за зайка? Погоди. Нет, не прекращаем. Да, это журнал для взрослых. Ну, ну хоть не как в Мафии 2, там вообще на весь экран. Ну все, Эта серия подходит к концу. С вами был Виртуозити. И Кир... Всем спасибо, всем счастливо!